Чтобы принять оплату банковской картой, необходимо нажать кнопку «Платежная карта». Откроется форма «Оплата чека» и форма авторизации операции». В поле формы авторизации операции» отображается итоговая сумма чека. Нажимаем кнопку «Интер». Для выполнения платы покупатель должен приложить карту к терминалу. Затем в форме «Оплата чека» сотрудник указ следует нажать кнопку «Интер». С банковской карты будут списаны денежные средства и распечатаны чеки. В случае, если необходимо закрыть форму и продолжить работу по формированию чека, кассиру следует нажать кнопку с изображением крестика в форме авторизации операции» и в форме «Оплата чека».